لماذا خلقنا الله عز وجل؟ لاتشبونا الصوت در لماذا خلقنا الله عز وجل؟ لعبادته وحده قال الله عز وجل وما خلقت الجن؟ Для чего нас создал Всевышний Аллах? Для поклонения ему одному. Сказал Всевышний Аллах, сури Азарят, -э -и, и я создал друг нас и людей для того, чтобы они поклонялись ни одному.